Ребят, всем привет! С вами Димас, вы на канале Кукс Бразер Хукс. И сегодня у нас такой небольшой эксперимент пищевой. Будем экспериментировать на глутанатом натрия. Решили купить, попробовать во всех видео, там, особенно китайцы. Очень используют, добавляют приправу химическую и как бы улучшают вкус блюду. Мы решили тоже попробовать, а попробовать решили просто сварили обычный рис. Чуть маслица добавили буквально туда-сюда, чтобы он не так слипся. В принципе, рассыпчатый рисок у нас получился. И решили попробовать как бы на самом простом продукте, чтобы вот без всяких добавок, как изменится вкус блюда и стоит ли вообще эту химию добавлять куда-то. Для начала просто попробую сам его на вкус. Такие вот кристаллики интересные типа соль, ну такая, соль не соль, кристаллы обычные. кто в, химии, в школе учился химию изучал, был на опытах, тот знает. ну так не очень, конечно, вкус. сламинки, сламинки бульон э, сухой, Такой, нежная курица такая, вот даже овощной даже бульон, можно так сказать. просто нет никакого вот, но ну, бульончик. при этом есть сильное отделение. очень сильное, чувствуется на языке прям вот все Рот прям заполняет э, слюни. Как вот, когда вы хотите есть, видите еду, и у вас начинает слюнное отделение. В принципе, вот в этом фишка, наверное, работает. Где-то здесь у нас чайная ложка. Вот мы посыпем одну часть риса. Ну, не всю, вот где-то пол чайной ложки, а то, мне кажется, будет много. Сейчас перемешаем. Вот сейчас потает немножко, даст, э, наверное, какой-то вкус. Растворится как бы в рисе. Я сейчас пойду для чистоты эксперимента, просто запью водой, чтобы избавиться от этого вот послевкусия. Потому что слю, слю, слюноотделение происходит до сих пор. Как бы вот в этом, наверное, фишка. Ну, сейчас вернусь. Ну, что, пробуем. Я вот промыл свою полустырца водичкой. уже не так вкусно, вкус чувствуется. Вот, естественно, начнем с обычного риса. Напомню, что добавили просто масло. Попробуем, что получилось. Обычный а рис, полостное блюдо, пустой рис, стандартный. Как бы любой рис сварить попробовать, ну кроме там дикого еще. И вот сейчас пробуем с глютонатом нашим натрием, как изменился вкус. Если что, мы еще добавим, если чуть не изменил, чтобы вот это все остальное. Пол чайной ложки добавили. Сразу соленые. Он еще не до конца растворился. Увидели, видео мы добавили много. Сразу есть вкус. Чуть соленость, чуть-чуть такая пряность присутствует, какая-то необычная. Но присутствует вкус. Я не знаю, как он будет чувствоваться в блюде в основном каком-нибудь, где присутствуют уже специи, соль, там еще подобные. Разные ингредиенты, допустим, с мясом или с чем-то там еще. Вся Азия, большинство глютонат сыпет вообще везде. Во все острые, не острые. Не знаю, как если они там сыпят горсть перца чили и сыпят глюк, как он там чувствуется. Просто наверное, усиливает вкус и усиливает слюноотделение. Из-за этого они, наверное, много съедают большие порции рамена своего, там подобных вот этих азетских блюд. Вок и там подобное. Но реально, вот я съел сейчас, мне еще хочется как бы. Я не голодный. Наверное, стал рис, рис с чем-то. Как будто добавили да, соль. Либо добавили там бульончик какой-нибудь, вот этот э, порошок, либо какие специи. Реально появился вкус, вот уже простого риса, вкуса нет. Ну, опять же, это химия. Стоит ее не стоит добавлять в еду, но еду она как бы преображает. Вкус усиливает глю глю глю глю глюканат натрия. Пишите в комментариях, добавляете ли вы в еду такую приправу. Пользуйтесь обычными специями, какие-нибудь соль, сахар. Там подобное, для усиления вкуса. Если видео понравилось нашим гостям, на нашем канале, обязательно подписывайтесь. Мы всегда рады вам. Всем удачи, поменьше в пище, химии. Берегите себя. Пока-пока.